24 января на базе университетской клиники КФУ состоится школа здоровья. Это первый подобный проект Казанского университета. Это научное популярное мероприятие для населения города, так сказать, для, наверное, для обывателя, да? которая направлена на то, чтобы повысить приверженность людей к профилактическим мероприятиям. В течение вечера с лекциями на медицинские темы выступят практикующие врачи клиники КФУ, преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии. В программе проекта также заявлены интерактивы и экскурсии по университетской клинике Казанского университета. Стоит отметить, что среди гостей вечера состоится розыгрыш трех чекапов – комплексного обследования сердца, а также специальных обследований женского и мужского здоровья. Чекап – это программа ранней диагностики, позволяющая в короткий срок провести набор анализов и исследований и выяснить состояние организма. Принять участие в мероприятии может любой желающий, пройдя лишь регистрацию на сайте Timepad, набрав поиске «Школа здоровья КФУ». Диана Шилова, Универньюс.